Здесь он начинал свою трудовую деятельность. У ППОС это был тогда участок у нас, там сборки или формовки он назывался. Вот. Было мне 16 лет. До сих пор помню, как надо крутить вот эти вот гаечки. Что вы такое Геннадий Христич прошагал путь от слесаря-электромонтажника до юриста длиной в 15 лет. Попутно получил два образования – медицинское и юридическое. Последнее – в Южном федеральном университете. И все это практически за черной пеленой. Причем везде учился на дневном отделении. И на шпаргалке рассчитывать не приходилось, вспоминает с юмором. Все учил. А вот уловки своих однокурсников подмечал. Едва уловимый шум, слух Геннадия обмануть не мог. Будь он на месте преподавателя, определил бы таких хитрецов безошибочно. И тогда уже были вот эти Bluetooth наушнички вот. Помню, девочки все отпускали длинные волосы, и вот, чтобы воспользоваться, так сказать, говорящим переводчиком. Геннадий подобными помощниками тоже пользуется, но исключительно в рабочих целях. Сейчас вот договоры кроются, и программа просто нам не все читает, то, что обычный человек видит. Ну, и соответственно, если я набираю текст, я также все слышу, там, по буквам, запятые, точечки. Мне понятно, пожалуйста, пожалуйста. Хорошо. Мужчина видит всего на 3% процента от нормы, но специальная программа помогает прослушать отсканированные документы. Привыкаешь и вообще ничем не отличается от даже здорового человека, от зрячего. Всегда подскажет, всегда поможет. Очень самодостаточный, работает он, не покладая рук. Без совета и помощи Геннадия не обходится во многих вопросах и руководитель. Здесь он, то что называется, ценный сотрудник. Да, ну вот они нам ответ я согласен. Да. Хорошо, давайте подпишем. Деловые качества Геннадия Евгеньевича, его исполнение с собой функциональных обязанностей для юриста. А вот В принципе, здесь все это сложилось, он устраивает нас, я думаю, что предприятие устраивает его. Поэтому... Вопросы э, долгосрочного сотрудничества, оно, сколько, сколько будем мы работать, столько будет он работать. Путь домой не менее уверенный, чем по рабочим коридорам. Ходит этим маршрутом уже два десятка лет, знает каждую деталь. Отсутствие зрения выдают лишь темные очки. Я хожу без ростя, ну, знаю здесь любой камешек, любой там заковолочек, пенечек. В принципе, конечно, если места не знакомы, ну, приходится брать... Трость. А дома, если осталось время, встречи со старыми друзьями за чашкой чая вспоминают веселые моменты жизни. На Новый год так хорошо пили, что и струны на гитаре порвали, и саму гитару поломали, понимаешь, вот так вот. Так что. А было тогда, лет, по-моему, пять назад. С тех пор мы не поем. Мы планируем все-таки ее восстановить Должен, и да. эту традицию вернуть да. в наш коллектив маленький. Тамада на дружеских вечеринках отличный слесарь, прекрасный массажист, квалифицированный юрист Геннадий Христич в очередной раз доказал что идти по жизни уверенно можно и с ограничениями здоровья. Как говорится была бы цель, а средства найдутся Это не просто бумага не просто дипломы, это показатель характера человека, который оказался в трудной жизненной ситуации будучи здоровым человеком еще в достаточно юном возрасте, который не, не сдался, не, не ушел в какие-то крайности, а справился с этой ситуацией. Более того, не только справился, но и состоялся профессионально.